Привет, аудитория. Ну что, у нас в эту субботу основной бой главного карда UFC Келвин Катар против Гига Чикадзе. Ну что можно сказать по этому бою? Я бы на него на вашем месте не ставил, потому что, ну, сложный бой для ставки. Гига Чикадзе мы не видели в пяти раундовом бою. Келвин Катар... Что будет делать, хрен его знает. Если он будет драться в стойке, что-то пытаться сделать, я думаю, без шансов. Потому что Чикадзе очень жесткий боец. Очень жесткие удары ногами будут лететь в Катара. Я думаю, если Катар будет с ним мутить что-то в стойке, то он однозначно бой не выиграет. Ну, может быть, до решения дотянет, но как-то, а может быть, и не дотянет. Поэтому сложный бой. Но я все-таки, наверное, поставлю. Поставлю. И поставлю я, скорее всего, на победу Катара. Да, досрочную да, победу Катара. И там 4.30. Почему я так решил? Ну, потому что Гига Чикадзе, ну, да, в стойке он просто элитный ударник. Вопросов нет. Но попадались ему два борца. И два борца ему чуть, -чуть доставили проблем. Выиграл на Тибари раздельным решением. Выиграл, но Келан Катар будет посерьезней борец, чем его предыдущие соперники. Да, он не любит использовать в боях борьбу. С Холовым мы этого не видели, хотя мог бы попробовать. Но не захотел он, за что и поплатился, в принципе. Но я думаю, что Келан Катар все-таки думающий боец. И все-таки будет он пытаться переводить Чикадзе в партер. И в партер будет ему насовывать. Ну, просто если он этого не будет делать, ну, я не знаю, это очередное разочарование будет после Чендлера. Я думаю, что Катар должен выиграть этот бой досрочно. Но это рисковая ставка, потому что в UFC он в паркере не досрочил соперников. Вам я предложу другую ставку а, менее рискованную. Это коэффициент 2.65. Это победа решением судьи, Ну, или тот, или другой. Келлан Катар довольно-таки стойкий боец. И однозначно он должен дотянуть до решения. Ну, а Гига Чикадзе, ну, если Катар будет с ним зарубаться стойки, стойке, ну, тоже особо я не думаю, что а, должен отлететь от Катара. Поэтому моя надежда это то, что Катар... Хотя я буду болеть за Чикадзе. А, моя надежда это то, что Катар его переведет и засрочит в партере ну, а как у то уже не важно. То есть, досрочное окончание боя. А ваша ставка менее рискован. Победа решением судей. Все. Пишите в комментариях, что вы думаете. Бой интересный. Всем отвечу. Подписывайтесь на канал. Все. Ставьте лайки. До следующих боев.